Ч ты делаешь, Ал? Вы камбэкнули? Блять, он два, два подряд раза просто льчи в голову. О, он. Фленту хлонтов. На закат. Это уже шестая моя нарезка, и возможно последняя. Почему? Ответ прост: рубрика уже очень заезжена, ну а также очень мало активности от вас, поэтому я планирую возможно и закончить делать стримы и видео. Ну да ладно, давайте без грустного. Собственно, смотри видос до конца и будет очень много сочных моментов. Удачного просмотра играть играть а нет нет оо ебать да Попадутка. Я не Я знаю, шотап. Я знаю. Изи, блядь, сосать. Ой! Я не кнопку. Найс, шот. Найс, голова. Да, покрусти, покрусти. Можно поберу, пожалуйста? Да, блядь, ребят. Это, блядь. Я... Это это? Это? О! Мот, <связывается> ты <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> У него сейчас молотов, можем прийти к хе-шке себе донос нанести, а потом под молотов встать. А, это у А, что это унарки. Да, вот, послушайте этой федерации, что-то факап, блин. Просто смотрите, да, как это. Как <смех> вот <ты> дура. <смех> Хорош, хорош. хорош. хорош. Да. Че, ты делаешь? Еб... <зак> на... а не уже, дай нахуй, что ты делаешь? Я хотел поиграть нормально. О, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Забей. Это чего просто всякие. Тебя все устраивает. Меня вообще ничего не устраивает. Так не устраивает? Так стало еще хуже. Давай хотя бы в офис. Я понял тебя пошли качаться. Да ну на эту карту Ладно заебался карты ставь тогда уже нет, вот так ты вот. Нет, только не мираж. Сейчас мираж. О. Тушки. Морака вот, блядь. Будешь понимать? При... Садись. Уйди, уйди, уйди, уйди. Уйди, чел. Короче, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай. И пошли туда прямо пошли. Прямо пошли. Видишь? Красава. А, это... а что-то не работает? Давай, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще. Боббуш, бью, бью. О! Мама, Минус 1 Минус 2 Минус Минус 2 Минус 2 Минус Минус 3 Минус 1 Минус Убил его. Têm, сейчас, напишите, что это Да, я, да да да. я вам да, ой, ой, а, сорян. Есть. А, Есть. А, по головам настал, давай. Тут Насты, нет, это есть. <звы> ну, лежит, Найс. Бля. Наверное Сверху Я этого заставить Б, я один Б, подожди, подожди, я приму, я приму, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, А На этом все. Что дальше делать с каналом решать уже вам. Спасибо за просмотр и всем хорошего дня.